Почему бы люди поруют так же шпаки? Ведь Вести радость радости смерть намного лучше, чем война. И пацаны еще совсем под руки. а Любят обижать, наверняка. Кто и собега, и не их породы. Те, кто что не любит обижать других. Я истаю на вымещании Но знать то, что удача и судьба имеет меня слеза Меняться свои полоса на непросто Кто обижал и злопил, обязательно вернется А у смелая и нервная душа Подумать Подумай, подумай. И знай, что все изменится и возможно для тебя. И ты, и ты сможешь делать свой выбор. Бей бичикам или защищать. Подуй, подумай, подумай. И знай, что все изменится и возможно для тебя. И только ты можешь делать свой выбор. быть бичикам или защищать. Подумай, подумай, подумай. Подумай, подумай, подумай и знай, что все изменится и снова начнется для тебя. И только ты сможешь сделать свой выбор быть обидчиком или защищать. По, по, по. Подумай, подумай, подумай и знай, что еще изменится и для тебя. И только ты сможешь сделать свой выбор Бить обидчикам или защищать